Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем видеоинтервью Владимир Владимирович Шахрин. Это я. Приветствую. Я считаю, что это один из немногих моральных авторитетов, который еще остался в нашем Екатеринбурге. Да, это наш житель. Да, это человек, который прожил на Урале как минимум больше, чем я. И сегодня маршрут, по которому мы поедем, он разработан конкретно Шахриным. Наверняка это будут какие-то памятные места для него. Посмотрим. Наверное, будет музыка, наверное, будет разговор, наверное, будет экспромт, наверное, будет какая-то импровизация. Почему мы сами не знаем, что будет. Так, ну, примерно, попробуем, да. Ну, почему да? Мы начали именно отсюда нашу, так скажем, встречу, наш разговор, потому что это, ну, во-первых, такое сердце города Екатеринбурга, города Свердловска, потому что именно здесь была сделана плотина, соответственно, вода падала, здесь с двух сторон были металлургические заводы, которые, ради этих заводов и построился этот город. Здесь, в общем-то, так или иначе формировалась моя судьба, потому что вот здесь, вот в этом доме, где сейчас музей природы, жили мои бабушка и дедушка, они жили всю войну, Тут родственники нашей эвакуации всю войну жили. Здесь на... была такая волейбольная площадка, чуть пониже Познакомились, играя в волейбол, в волейбол мои папа и мама. Мама жила здесь, папа жил вот тут на Луначарского. недалеко таким почти безпризорником мест. Но это было. самый центровой перспективный район. Но тогда это была абсолютно рабочая общага, то есть где-то работал на железной дороге. И ему вот насколько я помню, от железной дороги ему дали здесь комнату. Это была огромная большая комната, но одна. Свердловский или Екатеринбург? Ну, я уже привык к Екатеринбургу, хотя долго достаточно привыкал, потому что все равно я родился в Свердловске. И что самое удивительное, я понял, что в моей голове название Свердловск никак не ассоциировалось с чугунным истуканом, с Яков Михайловичем Свердловым. Вот оно было как-то... Вердловск. Вот само по себе имя нарицательное. Фонетически звучит не в... очень Вердловск. Ну, Екатеринбург тоже тяжело произносится, Бҥдубы. тоже. Не все могут. Вот здесь вот, вот, вот, вот эта вот дверь была. И вот в эту дверь была налево вот так вот, была большая комната одна. Я говорю, что во время войны здесь жили, я-то во время войны не помню, конечно, но их тут жил человек, наверное, 9 или 10. А вот здесь вот она, площадка была вот так подальше, забора не было и туда просто был скат и вот там стояли санный двор был и ну как моей мама с папой тогда еще молодые люди они оттуда сани вытаскивали сани. да и на санях туда по снегу зимой вниз а -а -а. и к реке делали такой бобслей тут у них был все а до этого тут был монетный двор и они там находили монеты старые еще так что так место интересное а какое-то надо... время назад вы да. активно защищали городские памятники, архитектуры, купеческие дома, которые сносили для того, чтобы построить там что-то новое и постепенно перестали это делать. Почему? То я вписываюсь в какие-то истории, где я верю, что мы можем чего-то достичь, что-то изменить и добиться э, ну, своего, вот, своего, своих каких-то решений, как нам кажется правильно. А если веры этой нет? условно угу. говоря в победу то я честно говоря стараюсь в драку не ввязываться я понимаю что иначе ни нервов ни жизни не хватит а сейчас на есть все это... вещи в которые можно ввязаться и действительно получить результат что-то изменить на ваш взгляд ну я думаю можно я думаю что можно попытаться вот если мы тут недалеко ушли городской угу. пруд с той стороны мне честно говоря ну, так, хотелось бы как-то аккуратно ввязаться в эту историю с э, храмом, с храмом на, воде. на воде, уже такой притчевоязыцца. Но тут такая, такая история, что не хочется как, вот какие-то начинать военные действия, потому что, в принципе, с этими людьми, э, ну, во-первых, и тяжеловато воевать, то есть не, не та весовая категория. Угу. И главное то, что они, они не упыри, эти люди. То есть если бы я понимал, что какие-то мерзавцы, там вот, нехорошие люди, приехавшие там, в наш город непонятно откуда, разрушающие его, можно было бы как-то более агрессивно во всю эту историю входить. Но тут я понимаю, что эти люди, в общем-то, достаточно заслуженно сделали себе какой-то капитал, какое-то имя, уважение, и имеют право на какие-то свои амбиции, совершенно верно. И, и они Имеют право поставить э, здесь храм такой, какой он вот. есть. Вот это вот, я думаю, что они думают, что имеют право. А вы как думаете? Я думаю, что они, конечно, ну, должны прислушаться к голосу и людей, и голос, голосу какого-то разума, потому что тут ситуация, что люди, кто выступает э, на данный момент против именно этого проекта, они не выступают против храмов вообще говорится, они не выступают против этих людей, потому что, я еще раз говорю, эти люди, там, у ГМК, я насколько понимаю, компания, это там, ГМК, да, РМК. господин, а, да, господин Алтушкин, там, что эти люди очень много делают для города, очень много делают для области. Вот это такая немножко лобочная история, туристская история, такая, что если ну, типа, для туристов. Вот эко, -эко дива, храм на воде. Хотя это, на самом деле, не дива. В том же Нижнем Новгороде этот храм на воде стоит давным-давно. Его построили, когда там была в разгаре вся uh -huh. Нижегородская uh -huh. ярмарка. Он, кстати, сделан на неком понтоне из Уральской лиственницы, этот огромный большой uh -huh. храм, который, вот, э -э вода поднимается в воде, да, да, да, он вместе с водой, там как раз слияние двух рек. Волги и, по-моему, Ака, там, ну, не помню, Нижний Новгород, Две реки, извините. Вот. И, и вот а здесь, вот сама архитектура этого храма, она такая немножко пряничная. Я понимаю, что это чуть-чуть похоже на Василия Блаженного. Василий Блаженный – это 15-16 век, а у нас Екатеринбург – это ну, 18 век. Первый в истории да. православный храм в стиле конструктивизма на воде на стрелке городского пруда, рядом с конструктивистским «Динамо». Ну, вот например. это был бы другой вопрос, если было предложение какого-то современного, современной конструкции, потому что, например, ну вот посмотрите, в Париже сделали, да, центр, эм, православный центр и, и храм современный. Ну, он необыкновенный. Да. Но он необыкновенный, красота невероятная, никто из парижан не возмущается. И то, я думаю, что этот храм не ломает какой-то общий ансамбль, там привычный Парижа, он очень гармонично. Поэтому если бы даже в центре появилось... Он находится, по в посольском квартале, и там каждое посольство в, в духе своей страны устраивает, ну, да, у, устраивает да, здание. Да, да. Это, там, там как бы есть общая, конц... архитектурных... да, есть общая концепция всего этого дела. Поэтому даже если бы это было современный какой-то 21 века православный храм, вот придумана какая-то история, архитекторам было бы интересно. А так, ну что мы делаем какую-то копию... Копию-копии. копию копия, копию, копию, да. Но... Вот. Но ну, еще раз говорю, что это мы начали этот разговор с, не... с... С... с некого с некого результата протеста. Да, результата протеста. И я понимаю, что я пытаюсь донести какую-то мысль, даже не мою, а достаточно много людей думает именно точно так же. И это уже, ну как бы. это уже мысли, ну, как бы соединенные большого количества людей. Может, все-таки есть смысл вступить в диалог, выслушать друг друга, там, и не отмахиваться от этих людей, которые ну, стоят представьте, там, Представьте, что вот обыкновенные ну, да. люди, они да. обнимают пруд, Да. ну, и, по сути, они все безымянные, это просто пришли люди да. на акцию. Да. А, например, другая история, когда моральные авторитеты, которые живут в Екатеринбурге, да. собрались там, узким кругом, там, человек на 15, да. и появляется лист с подписями, обращения к Алтушкину, к Казицыну, да. с такими словами, ребята, давайте, ну, мы, вы имеете право, мы согласны, но давайте что-нибудь подумаем с архитектурным решением, давайте что-нибудь подумаем с локацией. С локацией Это да. возымело бы какое-то какое действие? Ну, на хотелось бы привет. верить, что да. Я как-то верю в людей до сих пор. Очень важно мнение митрополита, чтобы митрополит в какой-то момент ну, принял, на наш взгляд, правильное решение и там, тому же господину Алтушкину поблагодарил вас за его желание построить храм, но предложил бы ему какую-то немножко другую идею. Уважаемый митрополит Кирилл. Да, правда. Э, нам кажется, что э, если бы вы, вы выступили с... С мнением за или с мнением против или с каким-то мнением совершенно альтернативным, то оно было бы услышано и, скорее всего, поддержано э, теми людьми, которые живут в нашем городе и которые хотят видеть этот город э, особенным, красивым и, наверное, современным. Да, мы действительно вчера ездили э, вот в Каменноозерское в село и действительно стояли в этой полуразрушенной ну прекрасной абсолютно церкви и я человек, ну, ну правда, вот вас меня прет в таких местах, потому что я понимаю, что хоть самый человек не крещенный, я еще раз говорю, ни в одной из церквей не хожу, но я понимаю, что православие – это часть культуры той страны, в которой я живу, это часть такого фундамента, на котором строятся вот наши отношения между людьми, на котором наши традиции многие, которые я чту, строятся. И это в конечном итоге просто красиво. Вот должно на селе быть место... Красивое должно быть на селе место такой некая нравственная планка, да, где нельзя там, матом ругаться, нельзя пьяным туда приходить. Вот, там происходит венчания, бенчания, отпивания, какие-то очень важные крещения, людей. очень важные для человека события, они должны происходить в каком-то возвышенном месте. Все равно мы даже в советское время все равно строили дворец бракосочетания, там еще что-то. Вот. Поэтому вот, вот это важно. Я по дороге туда ехал, там еще пару видел таких храмов полуразрушенных. Mm -hmm. Где-то чуть получше состояние. Видно, что пытаются люди сделать. А где-то нет. Ну, может, вот как-то может прислушаться. Стоп, снято. Итак, дорогие друзья, мы ушли с улицы э и сели в теплую машину Владимира Владимировича Шахрена. Ушибка холодно на улице. Сегодня как не радует нас сентябрь. Я... Э Буду за рулем. А я буду вздрагивать из-за того, что он за моим общем, рулем. На самом деле, как вы будете себя как вы себя чувствуете, когда чужой человек управляет вашим? А я не пробовал. Это первый раз. Но еще жена вот моя может сесть. Она сидит, но она очень хорошо водит машину. Но пока вот мы от моего дома вот сюда до плотинки доехали недалеко. Вроде у меня никаких нареканий нет, все хорошо. Постараюсь вас удивить. Да, да. Вроде ничего, Богдан рулит. Богдан рулит. Итак, вот вы сказали, в деревне должно быть какое-то самое красивое место. Какое самое красивое место в нашей деревне под названием Екатеринбург? В Екатеринбурге? Ну, сложно сказать. Я думаю, что это все равно на данный момент где-то здесь вот у городского пруда, потому что здесь... Ну, находясь на одном пятачке и глядя по сторонам, мы можем увидеть немножко старый Екатеринбург, а, причем -таки его как бы самые луч, лучшие, самые красивые здания. Мы можем увидеть советский Свердловск со всеми, с конструктивизмом, со всеми этими историями. И увидеть там современный город, это так называемые вот, наши сити, с той стороны а, и в то же время, вот эта историческая его часть, что да, вот отсюда город, собственно, начался. Я думаю, что все-таки самое красивое место – это, это район городского пруда. И вот я правда люблю, например, находясь на Есть той -то стороне… точка, с которой все видно, вот как надо? Вот. Динамо. Это Динамо? Я думаю, Динамо, да. Вот мне кажется, что там вот прямо… Вот у Дивса, вот с той стороны к Дивсу, если подъехать, uh -huh. вот если сейчас, например, подъедем к Дивсу, That's да, и нас туда пропустят, я думаю, что нас пропустят, и вот, туда, вот там выйти, вот оно там хорошо, тут вот это слева, вот это Динамо, я смотрю, мне все время кажется, что сейчас прямо особенно летом, когда они какие-то байдарки выносят, и сейчас должно прямо заиграть великих строек какие-то браурные марши, ага, тут, значит, на ту сторону смотришь, понимаешь, ага, вот тут там генерал-губернатора дом, а, а тут вот эти современные дома, и они так вроде и неплохо смотрятся, ну, ну хорошо там, правда, смотрятся, и гостиницы смотрятся, и эта башня, когда это все вместе в одном вот на одном пятачке как бы есть некая я всегда за то чтобы было если мы говорим про архитектуру чтобы было какое-то некое сделано пространство архитектурное я не профессиональный архитектор поэтому может что-то неправильно говорю но как бы некий комплекс поэтому вот мне например кажется что там за вот на той стороне где строят вот этот сити Дальше есть улочка Октябрьской революции, и там сохранилась, ну, не знаю, ну, может, метров 300 булыжная мостовая, вот, вот прямо старая, из настоящего булыжника, еще до революционного, и несколько зданий. И я думаю, что вот если красивые деревянные дома взять и туда перевести и сделать вот одну улицу с двух сторон на брусчатке вот с этими деревянными домами... И вот будет вот это небоскребы, и ты из них вышел из этого современного пространства, бах, и прямо окунаешься вот в такую немножко как в игру, в такой в некий квест, такой в старый Екатеринбург. Мне как-то Видится Что это все можно попытаться сохранить. Ну для того, чтобы я мог пройтись со своими внучками искать. Вот смотри, а наши. А наша бабушка жила в таких домах. дедушки, они жили вот в таких домах. Но у них тоже было свое представление о красоте. Смотри, как вот это вот, в какой гармонии сделаны окна и стены. А вот они вот такого размера. А какая, как вот это же вручную, они вырезали, чтобы красиво было, чтобы смотреть в мир, чтобы было красиво. Поэтому вот наличник такой сделан. Ну, ну вот отдали, да. отдали дом бизнесу. И да. вот сделали. Тот дом бизнесу не отдали. Он так и стоит в разрушенном состоянии. Да? Этот тоже отреставрировали, потому что он сейчас частный. Ну да. Ну отреставрировали и стоит, ведь и нормально. Вот этот, этот отреставрировали, но... потому да. что э, как, политическая воля, да, нужно ну да. сделать дом журналистов. Дом журналистов, да. Ну А хорошо у большинства домов нет хозяев. Ну нет хозяев, но вот. А, а, я, а, я, бы, а я бы не здесь подъехал, я бы с Дифса подъехал. С Дифса? Попробуем да. с дивса. Вы, или, как, мы, или мы там просто меньше пешком будет идти. Как он кстати, Димарш у космоса? Слушайте, но ну, это им должно было закончиться. вот Когда было понятно, что это сумасшествие, нагнетание по поводу не фильма, по поводу никчемной исторической истории. История, мне кажется, выйденного яйца не стоит. Молодой парень еще не государь, не царь. Просто молодой парень влюбился... В артистку. Ну, так бывает. Ну, вообще никакой трагедии нет. То есть, я не смотрел фильм. Возможно, там есть какая-то оскорбительная подача. Может быть. Но, может быть, там ее и нет. Поэтому, вот в самом факте, так скажем, съемки истории про это, для меня ничего оскорбительного нет. Потому что он повзрослел, и он понял, что на нем ответственность за государство, и он все-таки, будучи государь, и он как бы принимает решение что да это его долг э как как будущего государя он должен стоять выше чем его увлечение чем его любовь но, но ну ну вот в семнадцатом году он не да. продемонстрировал свою взрослость Ну, ну ладно будет это, не это не вот будем. мы можем тут долго говорить но в любом случае я считаю что вот это нагнетение что надо протестовать мы будем жечь кинотеатры вот, вот 10 раз сказали, мы будем жечь кинотеатры. СМИ какие-то повторили. Вот нашелся один человек с, с обострением, соседним, судя по всему, который принял это за чистую монету. Вот я это и сделаю. Пошел и сделал. О. Здравствуйте. А вы не могли бы нас пустить на 5-6-7 минут вот поближе к пруду проехать? Мы снимаем видео с Владимиром Шахриным. Вот он у нас в машине сидит. Мы отснимемся и уедем. А как вам это сказать? Вот, вот сюда, да? 66.ru Что? Про Шахрена? Это, конечно, чудо. Интервью с ним? Раз, Видео? Ты... Про ты город? Будка-то, Вохра. Ну он сказал, что здесь от гифса самый в... лучший вид Откучная. на город. Сидит себе там, дай, дай к вейдерам чувствовать. так выдером. на всех. Да что так построить-то, вот это вот. Что? Как это сказать-то вот сюда? Что? Нет! Шахрин? А вы не знаете, кто такой Шахрин? А группу Чаев знаете? Нет. Сейчас, сейчас. Нет? Сейчас. Здравствуйте. А они вас не знают? Да. да. Вот. Ну вот на съемке на 5 минут и обратно. Вы Кто вообще как? пройти. Ну у, у нас там камеры стоят такую, в машине. У, такую, у нас есть смысл, что мы вот на машине там разговариваем. Нет. залезать. Нет. Да что ж такое-то. Ну ладно, поехали тогда. Или пешком пошли тогда. Да? Старший смена сказал нет. Дарше угу. смены сказал нет? Нет, да, но нет, да, нет. Вот сейчас. так вот, дорогие друзья, никто э, в охране самого прекрасного вида на Екатеринбурге сейчас, не знает, пойдем. кто такой Владимир нет. Шахрин. Нет. нет, дело принципа. Дело принципа, мы сейчас включим внутренний ресурс. Да? Конечно, ну, ты... да. Я тогда отъеду немножко, да? Да, наверное, можно. Да. Телефонное право? Конечно, нет, что... Слушайте, мир привилегий, он несправедлив, но очень приятен. И это я это вам как вот как специалист, как человек, который пользуется периодическими это привилегиями. Было? Это сзади запикало. Тихо-тихо машин да. И там камеру Внимательно. Женька, Жень, слушай, нужна твоя помощь. Мы хотим подъехать к вот туда, к твоим, к Динамо. Мимо проходной нам подснять нужно кусочек. А ВОХР нас не пускает ни в какую, вообще говорит, ни в какую. А, Севастьянов, дай мне ему трубочку, может, там они сегодня не... в а этим Возьмите, пожалуйста, трубочку. Нет, а он вот вообще говорит, нет. даже трубку Ты не видишь, хочет брать, у меня, это... говорит, свой начальник. Ты видишь, то же прямо самое, вот. что вижу я? С каменным. Давай я поближе подъеду. Ну, вот, да, к Сергею Леонидовичу, каком какому? Нет. Нет. Геннадий Валентинович. А, а у них... Начальник всей охраны Сергей Леонидович. Да? Ну вот нам к Динамо подъехать, это говорит э, гр... президент, президент клуба Динамо, э, Гринбург вот по хоккейной траве. Ну, ну правда, ну чего вы упираетесь-то? Орешек знания тверд. Но мы привыкли отступать. сейчас позвонят. Он прямо такой, трубку не берет. Я говорю, так возьмите вот, поговорить". Нет, нет, я не возьму трубку. Сидит такой, отошел подальше от окна. Вот у меня такое широкое понятие для меня, когда спрашивают, почему не уезжаете из города, я говорю, это моя естественная среда обитания. Вот я как некий живой организм, как зверушка, тут проживающая на земле. Для меня это естественная среда обитания, этот город. И в том числе, что да, я могу кому-то позвонить, каким-то знакомым, и в конечном итоге, все-таки, чтобы кто-то дал команду, охранник у нас туда пропустить. Как вам малая архитектурная форма? Да, мы уже обсуждали, что он себя там Дарквейдером чувствует. Это же конкретно Звездные войны такие, что приземлился, а мы тут пытаемся, людишки к нему подлезть, да. А еще сделал специально, чтобы ты нагнулся, чтобы ты кланялся. Какая-то в Кинзазета. И целоп, типично. И летит. Сейчас нас транклюкирует. Generated.. Он, он выше. Это вот он, ведь, да? Это, это он, да, страшный Руквейдов. Чуть без маски сегодня. пам пам пам пам парам парам парам парам парам парам парам парам парам парам то Ничего себе, погулять по дну городского пруда. Вот, а просто сейчас, если мы уйдем, то не видно будет. А так вот с ту сторону поворачиваешься, вот это вот, стадион «Динамо», вот это бело-синий такой. Вот прям архитектура, конец 30-х, начало 40-х годов. Так и потом раз сюда, на эту сторону. Тут уже совершенно другая история такая всплывает. И хорошо, там вот наши башни видим. Попробуем. Как вам... Э такая тема, как граффити. Ну, ну, честно говоря, вот здесь выглядит, вот отсюда выглядит убого. Ну правда убого. То есть ты не, то есть я, во-первых, не понимаю, что когда Ход это... Хоть замысла творца? Да, когда это картинки вот делают ребята, те же стритартовцы, там прямо, ну это, это круто там У -у -у. сделано все. А когда вот это просто, я же понял, что это люди как бы некий свой знак ставят, метят, как собачка. Лапа поднимает, метит. Вот они бегут и свой знак какой-то делают. И оно понятно только им и еще 10 человек таких же. Ну, а, например, ловить да, запрещать, сажать, давать реальные сроки, штрафовать. Э... Да не, не, не. Нужно разговаривать, конечно, с людьми. Нужно говорить, пытаться. То есть это возраст. Я думаю, что это воз... вот, вот это вот такие как бы не, не художественные граффити, а просто вот эти метки определенно. Это подростки стоят. В, в, в подростковом возрасте я сам делал поступки, но ну, совершенно необъяснимые. Вот сейчас мне непонятно, зачем за, мы за, это за делали. За которые вам стыдно? Зачем мы делаем Например? Ну, я не знаю, мы там в классе в восьмом, э, за УПИ э, были склады, УПийские, деревянные, большие. Мы на втором этаже делали какой-то штаб, и потом вытащили доску, и вдруг поняли, что внизу лежат какие-то химикаты, это угу. химфат фака был склад uh -huh. и мы оттуда вытащили две банки с эфиром вот просто такие ну наверное литров по 15 значит на палку мы их надели вышли на вот от площади УПИ вниз вот это идет аллея uh -huh. значит с двух сторон палки значит бежали поливали этот эфир вот так вот добегали до низу и поджигали вот эта площадь так шу, вся спала потом остатки эфира мы дошли до до пруда в дендрарии вот там на первомайске Остатки в пруд в вот этот вылили uh -huh. и подожгли этот горящий пруд, а тут рядом пожарное училище, они как раз там были на какой-то зарядке или там еще что-то вечером. Как они за нами ломанулись? Я помню, что заборы трехметровые, я перепрыгивал просто как олимпийский чемпион. Вот я сейчас помню, зачем мы это делали. Вот, вот, ну чертова знать. Немножко нам тут подпортили эталонный вид, потому что Люди, которые имеют на это право. Да, да, да, да. Потому что когда здесь вот гладь воды, вот с отражениями, когда спокойный пруд, вот все это отражается. И ты вот я понимаю, что вот они, вот эти что, ворота были видно самого стадиона Динамо. Да? И вот оно, ты понимаешь. Вот это мои родители. Ну, вот это самое, самое да. получается, качественное место ну, мне в нравится, Екатеринбурге. Да. Мне по нравится. мнению Владимира Шахрена. Мне, да, мне нравится. Вот раньше вот этот мост был под домино, клево раз, разрисован. Ну, кстати, хорошая была идея вот эти с доминошками. Смотрелось красиво, это не портило ничего. У меня до сих пор какое-то убеждение, что от того, что у группы Чай ВКонтакте будет там, 2 миллиона подписчиков или там, 10 тысяч, ничего в моей жизни не изменится. Почему? Потому что... Опыт, например, фестиваля «Старый новый рок» подсказывает, что вот эти вот лайки в интернете, они далеко не всегда монетизируются. То есть вот мы пробовали два года делать рэп-сцену и привозить туда вот молодых, ну так как «Старый новый рок» в основном под молодых исполнителей был заточен, как бы молодых рэп-исполнителей, вот, которые популярны, там по 2-3 по по миллиона просмотров у них. 20 человек у сцены максимум, и никакого эффекта нет. То есть, вот эти 3 миллиона просмотров они никак на очередь в кассе не сказываются. Там многомиллионные просмотры: Versus батлов, кнойны, оксимирон. Ну это какая-то модная э, такая. На да. государственных газет. Это, это, это написано. Это прямо какая-то модная штука, потому что я понимаю, что об этом говорят по радио, по телевидению. Вот прямо вот как это сработало. На первом канале. Да, такая штука. И вот она. Друг почему-то сработал. это совсем не значит, что это сработает на следующем батле, я уверен, что эти батлы были до этого и будут после, на самом деле рэп-музыка совершенно не, не, не какая-то, не музыка 21 века, условно говоря, угу. я понял, что в 80-м году уже звезды рэп-музыки на Западе были абсолютно точно, а у нас уже в конце 90-х они все тоже были, но, ну, не знаю, там, про того же там, Басту я в ростове на но ну, лет 25-то назад точно ну, он, слышал, он, да. да. Он уже не молодой, не начинал. Ну, да, конечно, артисты. да. Вот, ну, к тому, что жанр-то не молодой. Ну, вот, как бы совпало, что вот именно вот к этому батлу вдруг какой-то невероятный интерес. И сами себе люди накрутили благодаря вот Вы этим населениям вот, например, заставить и... Там, ознакомиться там с топовыми э, рэперами ну хотя бы немножко попробовать впустить это в себя или или вы это отрицаете полностью да нет могу конечно и, и я пробовал честно говоря я ничего против этого жанра не имею вообще я понимаю что если существует какой-то музыкальный жанр наверняка в этом жанре есть хорошие исполнители иначе его бы не было этого жанра то есть они есть но с другой стороны Нравится ли тебе этот жанр, близок ли он тебе? Я понимаю, что есть две вещи, которые меня в этом жанре ну, не дают мне ну, ну, ну, может, не отталкивают, но оставляют меня равнодушным. То есть, первое, это то, что они очень серьезные, ноль самоирония какой-то вот, по отношению к себе. А это плохое для меня качество. Я не люблю людей, которые не самоироничны. То есть вот они прямо серьезные, как ракету строят. Вот все, о чем они говорят. А зачастую это очень банальные вещи. Ну, прямо, ну, ну совсем банальщину, но с таким серьезным лицом, с такими серьезными эмоциями. И во-вторых, это для мужчины очень много слов. Вот я сейчас говорю, я понимаю, что я как-то сегодня слишком разговорчив. Много слов произношу. ритм. Да, да, да. А у них, как бы, это уже в жанре искусства. Очень много слов и много, соответственно, лишних слов. Я, как музыкант, понимаю, что слова в этом жанре они выполняют некую ритмическую структуру, то есть это часть ритмической структуры. Они необходимы как некий перкуссионный инструмент. Но ничего с собой не поделать не могу. Это слишком, ну вот, э, ну, как-то слишком разговорчивый мужчина. Пойдемте. Пошли. да с, с, с но еще да. еще не кончилось если кто хочет пожалуйста это будешь rolling stone а Другой вы сталкиваетесь с какой-то ненавистью по отношению к себе вот, можно ли ненавидеть шахрена Ну есть такое? но я стараюсь не общаться с такими людьми но знаю что такие люди есть и как ни странно, некоторые из них, которые когда-то там работали в группе и которых я не увольнял, которые сами ушли, накосячили и ушли, но спустя какие-то годы, видимо, подсознательно понимая, что они ну, упустили какую-то удачу в своей жизни, так как ничего у этих людей не получилось, а они вдруг начинают какую-то невероятную... Вот именно ненависть изливать. Мне вдруг передают люди, что видели там такого-то, такого-то. Вот, кстати, такое, одно из любимых мест, которое я показываю э, там, э, музыкантам, друзьям, кто проезжает в город. Вот этот пряничный домик. Знаю, может быть, где-то вот приткнуться или напротив него встать. Нет. Он был клубом архитектурного института, этот домик. У -у -у. И, соответственно, там был крошечный зал на 20 человек с маленькой сцены. И там репетировали «Наутилус Помпилиус». И там записали в этом домике, записали первые два альбома. А, получается, «Невидимку» и «Разлуку». А, записали в этом домике, и там, а, ну, как бы, часто собирались. И, соответственно, архитектурный институт, тут вот был на месте вот этого жуткого черного ящика, был небольшой, ну, как бы, поляночка, скверик. Кстати, вот это, мне кажется, что вот это здание... Черно-желтая. будущим архитекторам, ну, по идее, должны говорить, вот, ребята, вот так строить нельзя, вот это вот строить нельзя, и, ну, то есть, прямо в окна архитектурного института смотрят эти штуки. Но там-то была уникальная история чем? Что вход был со стороны отделения милиции, и там был маленький заборчик. Здесь был один из лучших винных магазинов, вот тут на углу соответственно здесь покупалась китайская лапша да здесь. да да огненная вода угу. шла, шла туда и на улице значит у этого заборчика с анекдотами с разговорами это распивание и в забор иногда значит а, там же был еще и вытрезвитель в отделении милиции и в забор я там, я там был один раз и туда пинали значит забор с той стороны Э, Братцы-милиционеры говорили, а волосатики, сейчас заберем вас, давайте валите, мы вас, у, у, они уже знали, что вот там как бы рокеры там уважали, но честно нас предупреждали, все потише, а то мы вас сейчас заберем, ну, такие приятные воспоминания, по крайней мере, да, ну вот он стоит, стоит этот домик, хотя его окружили справа-слева, Ты возвращаясь к теме, почему я считаю, что нужно делать как бы ну небольшую улицу из этих старых домов потому что они кое-где сохранились деревянные дома но они теряются их не видно а если их поставить на одной улице во первых за ними ухаживать легче будет это будет как вы некий комплекс считаете, что сейчас там... кому-то вот до каких-то деревянных домов выстраивать их в улицу почему нет ну, ну я честно всерьез, говоря раз полагаете что кому-то это нужно по моему всем насрать просто ну я надеялся например условно говоря на человека которого он там на четвертом этаже сидит наверху на Владимира Георгиевича нет на Евгения Вадимовича, Вадимовича. да я почему-то думал что ну какие-то вещи вот что касается внешнего облика города что он попытается принципиально изменить ту ситуацию которая есть но честно говоря я как мэр как чиновник Женя Ройзману, с которым я в очень хороших отношениях, он хороший человек, но это немножко другая профессия, хороший человек и, и чиновник городской или тем более областной. Вот. И я думаю, что, конечно, он мог бы, даже как председатель городской Думы, ну, принять какие-то законы или запрещающие надругаться над внешним обликом города, или наоборот законы, которые обязывают городские там власти сохранять как какой-то я ч... уж потом обязаны другаться нет не нет, нет вот. ну этого ничего не произошло и я понимаю что как бы ничего принципиально наш новый мэр не сделал чего бы не не удалось сделать там предыдущим мэром То есть, ну вот ну, ну нечему вы считаете возможно э, пришествие в систему людей из из вне системы да, для, ну, э такое чтобы оно было продуктивно пришел Ройзман да? Да. как бы несистемный человек попадает в мэрию попадает в систему, там его душат в объятиях угу. и эти объятия они его лишают всякой подвижности. Или? Я, нет. Ну, я думаю, что нет. Над, над, над, нет. При нынешней системе, при нынешней вертикали власти, конечно, это абсолютно невозможно. Почему я, собственно говоря, там, активно выступал против выдвижения Евгения Вадимовича э, в губернаторы? Потому что я отлично понимаю, что мы выбираем там, не лучшего парня на селе, ага. не, не самого честного, там, самого... а мы выбираем чиновника в существующей вертикали власти. Он, если он туда не вписывается, то он не сможет выполнять свои функции. Ну, ну вот так устроен на данный момент этот мир. Поэтому ну, это было бы совершенно неправильно. Мы же не выбираем там тренера команды автомобилист. Потому типа, «А давайте, типа, Вовуш хрена выберем. Он хороший парень, Честный Такой, правда, любит матка хоккей. говорит, любит хоккей давайте его выберем тренером ну нет ну потому что тренер это другая профессия и чиновник это другая профессия Я говорю, жене хороший парень но чиновник я думаю из него не получится никогда ему просто придется принимать кучу всевозможных компромиссных решений ему придется то есть у него же он шел в губернатор и он же нам не рассказал там типа у меня есть команда значит смотрите у нас с Экономикой в области все плохо. У меня есть человек, вот такой-то, кто поднимет экономику. У нас с внешним обликом там, области как-то все плохо, а у меня есть человек, кто сделает внешний облик города и области прекрасным. У нас там с дорогами плохо, да. А у меня есть человек в команде, такой-то, Кузькин, который сделает там, дорожную систему в нашем городе. То есть он же ничего этого не предлагал, он просто говорил, что нынешний губернатор плох. И причем мы все понимаем, что он просто его не любит, это личная неприязнь, личное. все. Он даже не мог мотивировать тем, что это чужак, приезжий человек, но у нас он памятник стоит, вот мы проехали э, Дегенину да, и они приезжие люди, вон памятник стоит. Тут местных-то особо никого не было, все приезжие руководили, кто бы не был. Вот, поэтому это, это не аргумент. Поэтому я считаю, что, конечно, Женька должен оставаться хорошим парнем. Ну, а как он должен жить? То есть он же должен как-то в чем-то быть первым, бы... в чем-то состояться, чем-то заниматься. Сейчас нет ни фонда, ни мэрства, ни губернаторства, Слушайте, и... ну, него, у него, он прекрасный, там, галерист, да, у него хороший вкус, отличные э, там, коллекции живописи. Ну, как меня прекрасный героя 90-х стать э, галеристом. Это же дно. Ну, ну, человек умрет на этом поприще. Не знаю, мне кажется, что он там на своем месте, у него отличный этот музей. Он... Пенсия. Ну, ну, в конце концов, я думаю, я проголосовал бы за него как за депутата Областного Совета, чтобы он был просто депутатом, который, так скажем, ну, какую-то позицию части людей современного общества в нашем городе, в области, он ее озвучивает и отстаивает. И те же бабушки к нему бы приходили как депутаты, и он им бы им помогал. Наверное, он был бы... Да, я бы проголосовал за него как за ну, депутат. Ну, это же просто человек из шоу-бизнеса тогда получается. Это человек инородный в системе. Слушайте, и... ну на данный момент Женьки так и есть. Человек из шоу-бизнеса. вся из шоу его интернет-активность, вся... все эти... Живой журнал, YouTube, это ну, абсолютно шоу-бизнес. Он, он звезда интернета. А нужны есть, я приезжаю в другие? из шоу-бизнеса? Думаю, что нет. Я нужны я нам считаю, харизматические, поли... харизматичные политики, которые зажигают, зовут за собой, или нам на, наоборот нужны там, серые специалисты, которые просто знают свое дело? Ну, давайте определимся с критерием харизматичный политик. Да? Что, в принципе, Росель был, безусловно, политиком. Но у него была определенная харизма. Конечно, Росим, мог, Ельцин. да, да. У Ельцина была определенная харизма, да. Но он был прямо вот чиновник. Вот, вот, вот, вот как начал, как со стройки, условно говоря, отошел, так и был. Путин харизматичный политик. Очень харизматичный, да. да. Поэтому я думаю, что... у нас один. В принципе, было бы... Ну, редкая птица харизматичный политик. Нет, сейчас остался один. Ну, ну... Один остался царь. Ну, ну, что делать? Ну, конкурентов у него нет. Но ну, это правда. А нужны. Нет конкурентов. Ну, хорошо бы, наверное, было. Чтобы мыши, чтобы коты-то не спали, мыши должны как бы. То, нет, я, я бы с удовольствием увидел другого. Вот честно скажу, я же э, Мы в две первом году ездили. То есть группа чаев в политических акциях принимала два раза участие. Ага. Один раз в девяносто шестом году мы поехали за Ельциным. Потому что там. А тогда... или проиграешь? Да, вот это голосуешь или проиграешь. Потому что была история, ну, абсолютно очевидно, что или у нас останется дедушка Ельцин, или придут снова коммунисты, не те, которые сейчас. <гум> а там за, за спиной молодого Зюганова неопытного там стояли ампилов, баркашов, стояли люди, абсолютно фашистующие элементы, которые. И оба этого Зюганова сожрали через полгода, вот. поэтому очень не хотелось. Другого варианта не было, мы не выбирали из трех, тогда из двух выбирали. Поэтому был осознанный шаг. И второй раз, это, по-моему, был 2001 год, это был союз правых сил. Угу. Вот я искренне... Совершенно другая история. И совершенно, потому что мне искренне показалось, что вот они появились, новые лица. Вот он Немцов, вот Хакамада, вот Рыжков, которые здорово говорят грамотные, образованные, современные, новые люди и ну как бы искренне хотелось, давайте попробуем, давайте попробуем поменять колоды, новых людей туда ввести. И они же неплохо набрали тогда, мы не просто так съездили, они как бы вошли, но дальше то это ничем не кончилось, они между собой вначале тихо и потом в конечном итоге, давайте при всем уважении там, покойному Немцову, там, чудовищно, несправедливо убитому, но его рейтинг был в то время там, ну, максимум 2%. Когда мы за него ездили, они, по-моему, набрали около 20% или 22% даже. Угу. Вот. А вскочилось то это все до 2%. И я понимаю, что убийство Немцова ну, меньше всего нужно было Путину. Потому что более лакомого парень партнера трудно себе представить, который все знают, на виду, да? но никакой опасности, ноль опасности. Для него вот эти 2%, они ну, могли превратиться там, максимум 4. И все. И поэтому это какая-то... Мы, скорее всего, когда-нибудь узнаем, что это за история с убийцей, убийством Немцова. Но это была какая-то адская подстава. Путина. Вот мне, вот мое лично мнение. Uh -huh, uh -huh. Вот ему, вот это ему точно не надо было. Я вообще в слове патриотизм ничего как бы дурного э, не понимаю. Так любить родину, любить страну, в которой ты живешь, в этом ничего зазорного нет. И причем, ну, любить ее даже такой вот. А на ваш взгляд, какой, какое историческое событие определяет вот нашу сегодняшнюю действительность в наибольшей степени? Наверняка ну вот, есть какой-то поворот в истории, ну, который нас сделает именно такими. в вот ну, сегодняшнюю Россию. Вот для моего поколения это, безусловно, конец 80-х и начало 90-х годов. Это вот с 85 по там, 95 пятый год. Это то есть с нами, вот с моим поколением, произошла такая история, о которой мы даже представить себе не могли. То есть я честно в школе учительницы английского языка говорил, что можно, я не буду ходить на ваши уроки, потому что я никогда в жизни ни одного иностранца не увижу. Ну не увижу я в городе Свердловске ни одного иностранца. И никуда не поеду. Если я поеду в Болгарию, может быть, если буду хорошо работать то там все и по-русски меня поймут. Я точно так же географию не да. хотел изучать. Вот. И вдруг это про... И... То есть, когда мы играли на гитаре в школе, в школьном ансамбле, для нас было абсолютно достаточно, что вот собрались наши одноклассники, они там танцуют под нашей песни у нас отличное настроение, и я вот парень с гитарой, вот почти как тот на картинке, там, на зарубежной какой-то пластинке за который, где за каждую пластинку я работал месяц это я с восьмого класса работал дворником в детском саду получал 60 рублей вот на 60 рублей можно было купить ну, вполне приличную пластинку я у себе покупал какую-то вот музыку то есть у вас это разрушение советского союза да и вдруг да и вдруг в моей жизни вот произошло что оказывается те песни которые мы играем что они могут звучать на радио что их могут издавать тоже на пластинке. Оказывается, я могу получить визу и поехать в любую страну. Оказывается, здесь, в моем городе, вдруг выступает там, Назарет и Дипапу. там Когда первый раз они приехали, это было чудо абсолютно, что, оказывается, может открыться магазин, где будут продаваться электрогитары, фендера, гибсоны, какие-то вещи. Все. Оказывается, можно будет говорить открыто о каких-то вещах, о чем... Раньше говорить нельзя, оказывается, мне, я узнаю, наконец-то, историю своей собственной семьи репрессированной, раскулаченной, что я найду свой дом, и на этом доме будет висеть надпись «Дом купцов Шахринных». Ну, там, э, по-моему, там мещан шахреных написано, mm -hmm. потому что семья большая была, там один человек имел э, как бы купеческое удостоверение там купец второй гильдии, а остальным не надо было, чтобы не платить, потому что за это платить надо было. Вот. Ну, в любом случае, это дом Шахриных, и я туда приехал, он стоит, там То еще вы не, печаль... да. вы не печалитесь о кончине Советского Союза? О -о -о. Вы по нему не ностальгируете? Я не знаю, можно ли было... Вы не говорите, что была великая страна, и ее убили. Нет. в идеале, конечно, какая-то другая модель, более мягкая, с меньшими потерями, прийти к тому, вот о чем я говорю, угу. к тем изменениям в моей личной жизни, менее трагично для страны. Это было бы идеально. Но мы не знаем, возможно это или нет. Случилось так, как случилось. И мы это в конечном итоге пережили. И в конечном итоге я думаю, что самое худшее там, для этой страны, для моей страны, это уже позади. Вот. Мы, Но ну, мы прошли эти сложные моменты и даже это. И возможно, эти трудные моменты сформировали нас совершенно по-другому. Может, мы бы не так ценили то, вот, о чем я сейчас говорю, если бы не было этих сложностей. Возможно. А мы вот все-таки наследники или СССР, или мы травмированные СССР? Нет, я думаю, мы наследники, и со временем мы, конечно, будем к этому наследству относиться более спокойно. Мы будем, ну, время, вот для моих детей уже, а для внуков тем более, они будут просто говорить: да, вот был период от страны, вот это было хорошо, а это было плохо. Для них это будет три страницы в учебнике истории и все и какие-то вещи они все равно будут ходить к, услов, условно говоря как бы там э... знаете секундочку да. мол, человек, а можно к вам обратиться вопрос да. один задать да. вот мы э, идем, здравствуйте, идем здравствуйте. и рассуждаем э, какое историческое событие э, ну вот мы сейчас находимся рядом с музеем истории какое историческое событие определяет наш сегодняшний день то есть что что в России произошло из-за чего у нас все так знаете сложно сказать можно, наверное, говорить о том, что развалился союз, и произошла приватизация, и такой резкий скачок из псевдо-социалистической экономики в капитализм, к которому мы были не готовы, и вообще наш народ был не готов. У нас получился такой вот, как мы сегодня видим, капитализм по, так сказать, по лекалам такого тоталитарного общества, то есть... Ну, что-то в этом духе, мне кажется. Ну, как социализм не получился, как на учебнике, так и капитализм, как на учебнике, не вот, получился. Просто, да, это я и люблю. У нас все равно немножко на местах доработочки. Как, как в том старом анекдоте, когда вроде бы чертежит планера, а получается угу. трактор. Все равно мы собираем все по чертежу вроде, а? Все равно трактор. А вот вы хотите революцию? Революцию? Хотите перемен. Ну, вот. Прикид довольно радикальный. Я сейчас вам наговорю на прессию. Я же говорю тебе, люди сейчас уже боятся высказывать. мне. Нет, я не боюсь его высказывать, но просто такие как бы банальные вещи, вроде личной безопасности, о них нужно как бы помнить. Конечно, нам нужны какие-то перемены, но... Но молодые люди свисают со столбов Ну в этом году. Это здорово, я считаю, это здорово. Молодые люди начинают просыпаться, как-то активизироваться. Нужно, не знаю, они начинают брать все в свои руки. И это самое главное. В принципе, Дальше действовать будем мы. Слушай, в принципе, да? и политика достаточно омолаживается. Все равно очень много людей. то есть, Ну, для меня уже молодых людей. Я понимаю, что вот в политике наверху очень много 40-летних людей. Для меня они молодые люди. Мне 58. Они, я школу закончил, когда они родились только. Понимаешь? А это все равно уже другие люди. Они все равно другую, Они ту же музыку слышали уже. Они там... Они, же они, они, они творят ту же самую ерунду, которую, на которую заточена система. Ну, все равно не инъекции. так быстро все меняется. Вот мы об этом говорили, что мы же уже один раз попробовали революционно все mm -hmm. поменять. Mm -hmm. Вот развалить, условно говоря, совок и сделать типа свободы. Нате вам свободу, вышел Борис Николаевич, берите сколько хотите. И что мы сделали? Вот, вот нам дали свободу. Мы объединились в банды, в Ролмашевскую, в Центральную. Мы завели, значит, там царьки, губернаторы там на Сахалине, которые там начали рыбу всю выгребать, в Японию продавать. Моя волчина мне накормлена. Да, как мы воспользовались. Вот он же дал нам. Вот в принципе-то сказал, берите. И что мы с ней сделали? Поэтому я думаю, пусть лучше потихоньку меняется. И пусть молодые люди, они говорят, они громко говорят. И эти сорокалетние к ним прислушиваются. Может быть, 60-летняя не очень, а 40-летняя прислушалась. Извините, а только что мы а. с вами говорили про людей, которые обнимают пруд. Да. да, это борьба с ветряными мельницами. Да, там лучшие подписи авторитетных людей. Ну, я бы... Все-таки своя пока бить не вот, стали. Кто-то вот его слышит? Нет, своя бить все-таки. какой интеллигентный молодой да, человек подошел к нам, ончик, и, и <сёг> <сёг> <сёг> я даже не ожидал. Скажут, подстава, подставили парня какого-то, да. Вот а а кто его услышит, 네, да, он, он, он сразу говорит о 242 й статье. 208, не, статье. Не, я думаю, слышит. Ну слышит. Вот все равно другое дело, как будут реагировать. слышать точно слышит. Как будут реагировать. И вот мне кажется, что. его и все. На 15 суток Таких, Мы да. сейчас очень много пересадили, да. и как бы обыски, да. и все это происходит каждый день. Поэтому, когда речь идет о человеческих жизнях, которые будут загублены только лишь из-за того, что они пытались высказывать свою позицию в интернете, на улице, да. где угодно. Это как бы очень... Поэтому поэтому сейчас и уходят там ежемесячные митинги за свободу политзаключенным и так далее. Я считаю, это очень актуально. И нужно об этом говорить людям, потому что многие даже не знают, что у нас вот есть вообще такие политзаключенные. Ну, я считаю, что вот мое мнение как человека взрослого, вот то, что он говорит, в свой возраст, абсолютно правильно. Когда, как не в этом возрасте, вот быть... Свешиваться э -э с фонарей. Свешиваться с фонарей и быть идеалистом, и, и, и верить, что как бы общество может быть справедливым, что правительство может быть... Я понимаю, его не существует. Нигде в мире его нет справедливого общества. И если в Америке кто-то решит, что человек представляет угрозу государства, его закроют Точно так же еще быстрее закроют и укатают любая, любая государственная машина, она тоталитарна по, с, ну, по своей природе. Учебники истории написано государство, аппарат насилия и убийства. Ну конечно, конечно, поэтому нет, поэтому я считаю, что это может быть жутковато звучит, но как бы я за свою личную свободу. Мне говорят, вы же там вот рок-музыка, у вас музыка протеста была, говорю. В чем был протест? Я не говорил, что долой там советскую власть. Я говорил, дайте нам играть музыку, какой мы хотим, дайте нам играть там, где мы хотим, дайте мне передвигаться по миру, чтобы я мог есть, дайте мне читать книги, какие я хочу, дайте мне смотреть фильмы, какие я хочу, прекратите вот это. То есть это, по сути дела, был некий протест против цензуры, по большому это счету. Ну и я я читаю книги, какие хочу. Я смотрю фильмы, я езжу по миру, по миру и, и играю музыку, какую хочу. То есть у нас получилось. Поэтому я думаю, если ребята эти молодые будут ну, ставить, у вас получилось, у них получится. Получится. Если они будут ставить как бы реального, не просто типа давай государственную машину, вот этих вот типа коррупционеров, нафиг как там. А других-то где возьмете слоны что ли привезете? Они точно такие же придут. Вот Председатель его... Бузы, да, помните, как в да. фильме это? Республика бузим, потому что Бузим. Да, Республика Шкид, да, да. Шки, да, да. если Первый раз там, в пятом классе мою маму э, вызвали в школу. При этом, представляете, он в учительскую вошел, Вовочка ваша, у нас там спецсовет, Он заходит и говорит, сидите, сволочи. Мама говорит, да он Республика Шкид прочитал только что, он просто процитировал, и все. Такая была похожая ситуация. Вот, Поэтому я думаю, что... Понятно, что уровень коррупции можно снизить, уровень э, э, как бы независимости судов повысить можно, сделать так, чтобы не было коррупции и были вообще идеально справедливые суды, невозможно. То есть речь идет вот об этом уровне. Это сказать. как историческое движение. Да. Вот вы рассказывали, как вы боролись с помощью да. своей музыки да. и так далее. За какую-то личную свободу, за свободу делать, что вы хотите. Да. каких-то Но ну, то есть, получается это как исторический процесс. Он должен плавно происходить. То есть, но это не будет так, что вот оно само по себе где-то происходит. Мы как раз-таки должны а, как-то бороться за свои права. Вот вы, например, делали это с помощью музыки. Там. Да. Мы там, ну не знаю, например, а я вы... бы тоже это делал с помощью музыки. Да. Я тоже просто много музыкантов, вот э, как-то так то есть это нужно делать брать свои руки и потихоньку потихоньку менять общество понятно что полностью идеал там идеал это всего лишь стратегический вот, то есть он нужен нам чтобы нам было к чему стремиться ну, да. да слушайте я вот мое мнение что я думаю что вот, вот эти вот ребята молодые они должны хорошо запомнить свои настроения насколько им нужна свобода насколько им не нравится опасность, что тебя посадят там по этой статье, и когда они встанут 40-летними, и все равно, с ипотекой, все, равно, с они, семьей, слушай, все рэпзаком, равно они займут эти места наверху. Ну, ну, ну, конечно. чудес не бывает, мы все равно сдохнем. Они придут, э -э, молодые, когда им будет по 40-45, главное, чтобы они не забыли вот этот разговор, сказали, блин, а мы что тут стояли вот, -вот за цирком, Чушь что ж, ж я теперь тут как... Как мудак-то, вот, когда им будет 50 лет, вот, гайки-то молодым закручиваю, там пытаюсь. Пусть так круче закрутить-то. Ну, ну, подождать им надо. Им нужно подождать, чтобы мы сдохли и не стать самими, самим такими, как мы. Вот и все. Наставление молодому ну, поколению. Андрей, Богдан. Давай, Андрей, Володя. Спасибо а, большое, да. что так вот удалось с вами пообщаться. Можно сфотографироваться? Давай. Святое дело. Да. Ага. Он тоже. Там совсем молодые школьники вышли с Навальным там на, на это на собрание, да, и начали и у них лозунг был против они начали, против коррупции в России. Во-первых, я не думаю, что кто-то из них подождите мы вопрос зададим да, сейчас, да, подождите, да, что кто-то из них сталкивался с реальной коррупцией. Угу. Ну там ну в девятом десятом классе, ну вряд ли ты с какой-то коррупцией сталкивался. Во-вторых, мне хочется спросить, коррупция это как некий элемент воровства, нечестного поведения? Давайте достаньте свои гаджеты uh -huh. и покажите, все ли программы у вас там куплены, вся ли музыка у вас легальная. И когда я начал говорить, мол, он не, ну это совсем другое. Я говорю, так, то есть ты вот тут чуть-чуть украл, это как бы немного, а тот наверху тоже считает, что он чуть-чуть украл. Слушай, там 300 миллиардов приплыло, я-то всего 2 миллиона взял. Такое искушение. Ну и такое искушение, никого не убил, не зарезал, вообще ничего. Главное, что то, на что деньги дали, построили конечным итогом, там, условно говоря, стадион это, в Питере. Построили mm -hmm. же все. Ну, ну, там, 300 миллиардов, условно говоря, он стоил. Ну, ну что мы там украли-то? Ну, 2 миллиарда всего. О -о -о. И тут тоже человек с гаджетом говорит, да что я качнул то всего чуть-чуть и музычки-то украл-то вот настолько. -вот настолько Прежде, чем выходить на демонстрацию, ты mm -hmm. на себя посмотри сам-то не... В 90-х были вполне понятные там слова, которые определяли бытие. Mm -hmm. Деньги, и даже не власть, да? да. Деньги. Да. Это 90-е, да. 200 нулевые. Это. Пожалуйста. Это, наверное, я, я, это я Да ладно, вот, не ругайся что-то. Не ругайся, что-то. Нулевые, это, да. наверное, там уже власть. Да. И гламур. Да. Нулевые власть, гламур, там, роскошь. Ну, роскошь, да. Роскошь. Так, да. В десятые какое слово определяет? Лайки? Лайки? Мне кажется, все за лайки делается теперь. Сколько... Вот мы... А, мы сейчас к нам на базу поедем? Да. да. Вот мы сейчас поедем к нам на базу, на ВГТРК на Луначарского, и там действующая телевизионная вышка. Угу. И начальник охраны, прекрасный там, взрослый мужчина, он ну, давно там работает, Он говорит, у нас сейчас главная проблема гонять Руферов и селферов угу. с этой башни. Ведь охрана стоит военизированная. Сетки колючая опутана, написано везде опасно. Они все равно туда лезут. На действующей вышке человек, поднявшись туда и сфотографировавшись, он по сути засунул голову в микроволновку, во включенную на несколько часов. И соответственно и в голове в своей зажарил мозги а уж свое, то есть он, ну вот пожилой мужик, он цинично говорит, ну я себя успокаиваю, что лезут дураки необразованные, и что у этих дураков больше не будет потомства, потому что все, после вот этого селфи у них потомства не будет, все. Если возвращаться к теме Ройзмана, Ройзман же это тоже человек с лайками. Да, да, да. Он так, Лайкозависимый, скажем так, Я чаналит. думаю, да. Думаю, что у него есть. Мне кажется, да. Ему важно. А почему, а почему тогда... Я вижу, как сделаны его сообщения в YouTube. Они сделаны вот прямо для того, чтобы я должен вам понравиться. Посмотрите, какой я душка. Как... Если сегодня Нет. голосование будет за мэра, он победит? Ну, за мэра... Ну, я думаю, во второй тур точно выйдет. Потому что все-таки город, город его любит, и он действительно очень популярен в городе, в области в меньшей степени, в гораздо меньшей степени, а в городе я не знаю, но, но во второй тур выйдет точно. А губернатора? Смотря кто будет. Я думаю, губернатор он, конечно, не, нет, не выиграл бы даже близко не выиграл, но максимум. Вы максимум 15 процентов вот вот мой прогноз и если я ошибаюсь то это 25 <laughs> вот не, не вы мне но ну область бы конечно не проголосовала за него и и я думаю что никто против него серьезно еще не начинал никакой агитации понимая что в общем то еще нет никакой угрозы если бы он действительно собрал прошел фильтр собрал и вышел на предвыборную кампанию угу. против него бы конечно поднялась совершенно дорогая волна и и было бы, что предъявить. А ему. если бы Москва его одобрила, сказала бы, ну да, у нас тут будет эксперимент, у нас тут город экспериментов, у нас мэр Ройзман, вот сейчас он станет губернатором, например. Ну, как это мэр... же интерес? Нет, как мэр же это не для как... ну, никого, никакой опасности не представляло, ни экономической, там, ни социальной, потому что ну, на самом деле такая должность для разрезания ленточек, по большому счету. То а... а... он сам часто говорит, "Да это не в моей компетенции, Я... Я не могу, я ничего не... Угу. А губернатор все-таки это чиновник, который ну, и принимает решения, должен выполнять принятые наверху какие-то москвые решения. Выполнять принятые наверху решения? Да, ну, ну, ну да, ну потому что вот она вот, вертикально, да. она вот такая. И по-другому быть не может. На данный момент, по крайней мере. Пока угу. не вырастут вот эти ребята, с которыми мы сейчас разговаривали только что на улице. Если они не забудут наш сегодняшний разговор. Не знаю, вообще эту тему, наверное, не очень хорошо за глаза говорить, там и, и о Жене тоже, и ему, наверняка, если бы он сидел здесь рядом, он бы нашел слова, чтобы аргументированно, аргументированно да, как бы нам ответить на, на, на мои претензии. Уважаемый Евгений да. Вадимович, да. я бы с удовольствием покатался точно так же с вами в автомобиле, и мы бы с вами поговорили хоть час, хоть полтора, хоть два, это, наверное, было бы интересно. Во всяком случае, мне. Если вам интересно, я открыт, вы знаете, где мне найти, вы знаете мой телефон, и я знаю ваш. Поэтому милости просим, пожалуйста, давайте сделаем точно так же. Я машину дам. Он отлично управляется с моим автомобилем. А кто в нынешней конфигурации для вас губернатор Евгений Куйвышев? Если мы Росель показал нам, как надо быть губернатором, Мишарин показал нам, как не надо быть губернатором, то вот в случае с Евгением Куйвышевым, мы, мы увидели, как можно обходиться без губернатора. Значит, смотрите, я, ну, не знаю, раз пошел такой разговор, я не думаю, что кто-то на меня обидится, когда, там, ну, не знаю, наверное, лет пять уже назад, э, ну, до того, как Женя был мэром, стал мэром, значит, пошло вот это вот какой-то в сети в сервисах массовая информация э, взаимные упреки между Ройзманом и Куйвышевым. И я тогда первый, и думаю, что последний раз в жизни написал некое открытое письмо uh -huh. о том, что, типа, мужики, ну, примерно одногодки. Говорю, что вы на потеху публики вот устраиваете вот эту штуку? Ну, сядьте, соберитесь просто, поговорите, решите вот эти претензии потому что вот эти пикирования ну как бы народ доволен такая вот прямо некая ярмарочная балаганная получилась история когда вот ну, батл такой знаешь, батл да, такой да, а да. почему его смотрят ну круто интересно смотреть как люди друг друга обсуждают Все другого оскорбляет да, да оскорбляют вот и тогда в первый раз вдруг у меня раздался звонок он говорит это куевыше mm -hmm. я такой опа <laughs> он говорит Володь, что ты там написал? Я говорю, ну вот я написал, говорит, ну есть о чем поговорить, заходи, mm -hmm. давай поговорим. И я в первый раз как бы туда зашел вовнутрь, мы разговаривали. После этого разговора, я не буду передавать, о чем мы говорили, нормальный был разговор, я зашел тут же в музей к Жене. Mm -hmm. Я говорю, Женя, вот так и так я был сейчас у губернатора, мы разговаривали, и в большей степени именно о ваших взаимоотношениях. В общих, в общих чертах как бы разговор Куйвышева сводился к тому, что, слушай, знаешь, Володя, вот мне вот это противостояние с Ройзманом, вот для меня это настолько не проблема, у меня тут посерьезнее есть. Есть оппоненты, с которыми приходится э, там, налаживать отношения, искать какие-то компромиссы гораздо серьезнее, который важнее для моего дела, для области. Mm -hmm. Вот какие-то люди с крупного бизнеса, вот с ними находить. Казицан. Ну конечно, Алтун, да, Алтун, да, вот да, да, да, вот, понимаешь? И я, все, я прихожу к Жене и говорю, Жень, понимаешь, вот мне кажется, вот не надо сейчас обсуждать, вот он хороший он или плохой, он как, он как военный, вот он его поставили. Вот мое мнение, вот я сделал вывод, uh -huh. что его поставили там, не знаю, подполковника, там полком командовать. Вот тебе задача поставлена. Задача такая-то, такая-то, такая-то. Да, возможно, там немного инициатив, но он выполняет поставленные задачи. Ему сказали, если ты справишься с поставленной задачей, будешь не подполковником, а полковником. Uh -huh. Он, он чиновник, вот он как раз настоящий чиновник. И это это оскорбительное слово, по большому это счету. И она работает чиновником. Солдат императора. Солдат императора, да. Все. И он, он ее делает. Относи, мы же вот к военным не говорим, вот, блин, ну, ну, ну надо же, вот он какой. А. Ему Что сказали, он делает, да. Кровь. Он делает. Отнесись с ним вот как, как к военному человеку, который выполняет поставленную задачу. И все. И, И проще. Ну, уже не, ну потом-то я понял, что это, это, это там, к сожалению, это личная история, это личная неприязнь. Абсолютно мужская, личная неприязнь, это, это нехорошо. Вот это нужно в данной ситуации ну, как-то было найти в себе силы погасить эту личную неприязнь. Это, это, это абсолютно личная история. Это, знаете, как вот сейчас серебряником, да, вот это mm -hmm. вот раздувает. Так, так, так, Но это же личная история. Это же интимная, личная история. Раскройте тему. Ну... Это не финансовая история? Это не финансовая история. Это финансовая история, которая шла там, с 2011 года. Да? Человеку были покровители, которые как бы, выделяли эти достаточно большие для театральной сферы деньги uh -huh. и с 2011 -го года никто не спрашивал где эти деньги и куда и как их тратишь и человек делал люди выходили с его спектакля и с такими глазами говорили а как это возможно вот сюда uh -huh. как вообще его не после как это разрешает как... никто никаких вопросов и потом произошел личный интимный конфликт с этим с этим человеком и человек сказал блин я тебе такую лялю, Я тебе на нашел. Да. А ты мне куки муки, условно говоря, букеты возвращаешь и все. Ну так не доставайся же ты никому и все. И это ли? Почему эти люди какая там нафиг политика? Он не делал никаких политических заявлений, к нему никаких претензий не было. Он абсолютно свободный художник, хороший режиссер, современный все. Но это личная история. Это нужно как бы разбираться на этом уровне. Почему вы там вынесли эту личную историю, ну вот такое поле, да, поля, да в все. И я, понимаешь, я очень поверхностно ее знаю. Я mm. поэтому не называю никаких фамилий, mm -hmm. потому что это как бы догма некая. Но есть десятки людей, кто знает всю эту историю в картинках и в подробностях, в датах и в где они-то почему молчат? Они подписи собирают в поддержку. Художе. Ну, видимо, да, потому что выгодно, выгодно так делать. Да. Нет, вон туда, туда, туда едем дальше. Нет, просто здесь. Вот, это у, у Фельда. У, это здесь, у да? Фельда да. А, вот она, микроволновка. Да, да? вот микроволновка. Все, вы вот с все написано. Вот эти вот, э, да, э, не влезай, убьет. Опасно для жизни, высокое напряжение. Вы в этот хорошо. Да, да, да. А они туда лезут. И все. Слушайте, ну вы... Вот как, как про вас говорят, живая легенда. И mm. у вас студия в таком задрипанном месте. Слушайте, но ну, как так это другая история. Когда нас какие-то от имущих просят как-то поучаствовать в каких-то программах, говорят, ну, ну, давайте, все, все. Мы всегда говорим, слушайте, за 32 года мы от городской, областной власти, вот группа чаев, кроме значка, за отличие перед Свердловской области ничего, никогда, никакой, ни базы, там, ни аппаратуры, ни, ни какой там оплаченной поездки на куда-то. Ничего никогда мы не получили. Ну, а Это я... все аренда за деньги. Мне вот интересно, я тут прочитал э, в одном интервью у вас, что есть какие-то вещи, э, которые составляет вас переть как бульдозер, ну просто падает какая-то планка mm -hmm. и начинаешь переть. Это было э, интервью про то, когда вы э, человека с депутатским значком двинули по голове стулом за то, что mm -hmm. он э, некорректно повел себя с буфетчицей. Ну mm -hmm. Вот и там эта фраза прозвучала и я был mm -hmm. очень серьезно удивлен. Мне всегда казалось, что вы человек такой очень рассудочный. Ну, да какой-то, я всегда говорю, у меня планка держится крепко, но если этот крепеж срывает, то она падает сразу. С громким звоном? С громким звоном, а, это не очень хорошее а качество. С, а что с нами происходит? Ну, я просто теряю вот, вот это самообладание и просто поддаюсь импульсу того, что как бы инстинкт, начинает работать инстинкт, что ты должен делать вот в данной ситуации. И это ну, достаточно много раз было, то есть и, и иногда это это в плюс да вот например и вы там, начинаете помню, что... драться начинаете на кого-то кричать или что нет Духу я принимаю я принимаю момент начинаю моментально принимать решение вот вот он принял решение и осуществлять его делать то есть как я например помощь как в армии один раз при мне произошла история то есть я же полуармия служил на заставе на пограничных погран войсках а потом там волю судеб меня без моего ведома но перевели в ансамбль песни и пляски в окружной второй год я служил уже в ансамбле песни и бегунов мы в одной казарме были в хабаровске он служил авиаэскадриле обслуживание вертолетов пограничных вот и мы с концертами очень много ездили по заставам и вот однажды мы зимой приезжаем на одну заставу, и приехали немножко поздновато, и, ну, там для нас сделали какой-то ужин, и мы сидим вот в заставе, в столовой, и вдруг я слышу выстрел. Я говорю, это выстрел. Я говорю, да не упало что-то, какой на заставе внутри выстрел? И я выскакиваю в коридор, вижу парня в камуфляже, в одежде, в зимнем камуфляже, который лежит, как бы... Убитый? И, и, нет, но он лежит с открытыми глазами, но понятно, что в него выстрелили, и он и вокруг стоят люди, вот как вот, вот замерли, просто немая сцена, mm -hmm. что стоят люди. И у меня вот, вот эта планка вот падает тут же, я перед ним значит, падаю, говорю, у тебя пп с собой. Понятно, что он идет или на службу, или со службы пришел, потому что у него автомат рядом лежит, не, не заряженный, но рядом лежит. И он говорит, да, с собой, вот на грудном кармане у пограничника индивидуальный пакет. И я ему расстегиваю, вот, вот, вот это, ну, разрываю и вижу над плече, значит, у него тут отверстие выходное, пулевое, а, входное, пулевое. И оттуда, вот как сердце бьется, так вот кровь. Чу -чу -чу -чу. И я ему, значит, прикладываю и начинаю просто орать. Командиры заставы, срочно сюда, там всех поднимай, Пусть это вечером. Потому что вот немая сцена какая-то была у людей. Все. Потом, как оказалось, это был, ну, совершенно... А, ну и он на меня смотрит, вот на меня смотрит, и мне говорит, мне пиздец. Я говорю, да не-не-не, все нормально, она вышла, пуля. Mm -hmm. То есть видно, что отсюда она вышла, то есть не вовнутрь пошла, а вышла, и потом мы ее нашли, она в стену ушла, то есть с кользом. Все. Что дичайшая история. <laughs> то есть на... Я бы сказал в данном случае, что то не планка упала, а это наоборот самообладание по... пришло. Ну вот инстинкт, я говорю, инстинкт, начинает инстинкт, вот что нужно делать в данный момент, вот какой-то все. А там просто оказалась такая история, что предыдущий дежурный по заставе, когда патроны со службы приходят, их в колодку в такую вставляют и убирают в сейф, и в него упал один патрон. И ему, видимо, лень было поднимать там или еще что-то. В общем, он патрон убрал в сейф, а этот патрон один чтобы не потерять, взять, взял, засунул в пустые магазины, которые лежат пустые магазины. Uh -huh. Когда следующий наряд идет, выдают пустые магазины, значит, с, вот эти колодки с патронами, человек их набивает туда и там идет на службу. А, и, и следующий, когда заменился, он это он забыл это сказать. Все. И когда пришел, да? да, что там патрон один в магазине. И приходит наряд со службы парня. Ну и что, ну что, дети же, 18-19 лет, вырываются, руки вверх, все, это захват, заставы, ну так, друг друга знают, ну шутка. Uh -huh. За решеткой сидит дежурный по заставе, он в эту игру входит, как бы подхватывает, он хватает автомат, у него стоит все. Первый попавшийся магазин, знает, что он пустой, uh -huh. это пустые магазины должны быть. Подсоединяет магазин, передергивает и делает выстрел. И там этот патрон один. И, хоп, и у них снимаю сцену, потому что они понимают, что этого не они может быть. Всех... Да, да. Они просто, ну вот парни в ступоре, в ступоре все стали. Вот. Ну и тут вот какие-то моменты критичные, вот они бывают, когда я вот начинаю, я понимаю, что я превращаюсь в животное, у меня начинает работать инстинкт, и я поддаюсь этим инстинктам. Ну а что вот может и в нынешней жизни привести к тому, что планка уж у хрена упадет? Ну вот, bueno, жизни... ну, ну, ну вот не знаю, но... Ну давненько, правда, было наверное, уже лет 10 назад, потому что спрашивал, а есть ли люди, кто тебя ненавидит? Я не знаю, связана ли эта история с ненавистью, но я еду на другой машине, э по Малышево в другую сторону. И в районе Вайнера как раз делали поземный переход. Угу. И там узкое место, вот прямо сужение. Ну и, соответственно, пробочкой все потихонечку едут. Лето. И с левой стороны на девятке, два пацана, вот прям э -э -э, лезут, лезут, расталкивают все. А сзади, ну, ну не так много машин. И я спокойно, у них окно открыто. Я окно открываю и спокойно говорю: ребята, ну чего вы вот устраиваете фигню? Ну, пять машин стоит. Ну, заденете же кого-то, и вдруг этот парень, который сидит справа, вот так вот, uh -huh. берет фу, и в меня харкает, wow. вот просто, хар... и вот эта планка у меня моментально вот так вот, uh -huh. и они на газ и уходят, типа, и я на газ и за ними, так. и я, значит, за ними, первый там на Хохряково, э, значит, они проскакивают, я притормозил, они проскакивают на красный свет, я их дальше у Шейкмана, все-таки догоняю, заезжаю вот так вот перед ними, ставлю машину поперек дороги. У меня сзади лежит Женька мне Горенбург подарил клюшку на дачу для хоккея на траве. Она так. такая как бит. Угу. Ну, я хватаю эту клюшку и выскакиваю. И я прям понимаю, что я сейчас подхожу, я первым ударом просто, чтобы они в шоке были оба, вышибаю стекло ему. Он только начинает выходить, я ему бью вот прямо этой крышкой по башке сразу, а с одним я уже как-нибудь справлюсь, с двумя, я, может, не справлюсь, а одного вот этого выбить, а потом буду разбираться с тем, кто меня uh -huh. И вдруг они это девятка начинают, вправо я уже иду, выходит, там бордюр, наверное, вот такой вот, они на него подскакивают по газонам, туда куда-то направо, в сторону, во дворы тоже по Шейкмана, и там этот, видимо, выход уже на московскую. Ну, я пока обратно всем понимаю, ну, все, уже я не догоню, остыл, но продолжение истории было, вот нам прямо было лучше, а -а -а. да, извини, пожалуйста, вот, но продолжение было прекрасно, я ставлю машину на стоянку, там на открытом мне стоянке были, а рядом парнишка, он, в общем, организация наших ветеранов Афганистана и там воин всех локальных такой прямо человек, и вот сейчас правый в ряд уходить и мы повернем направо не-не-не-не-не сюда а вот во двор во двор вот у -у -у, сейчас будет вот да да у -у -у. да и я ему эту историю рассказывал, мне говорят слушай вот ну ты что дурак а но ну, вдруг бы у него придурка пистолет какой-нибудь или еще что-нибудь ну запомнил номер ну, сказал мне, у меня парни занимаются в зале, им макевары, о, как нужна, мы бы нашли, потренировались бы, и за ним бы объяснили людям. Сейчас мы, мы в общем, уже на месте, сейчас нужно понять, куда нам встать. А, ну, и я такой, действительно, вот чё, а вот упал, все, я перестаю соображать. Я... А, мы приехали в двор детства Владимира шахренара Он здесь вот вырос и взяли со студии гитару и в такой какой-то надежде что получится дворовый концерт ну или хотя бы одна песня но ну, песню в таком собираю, веселом да? давайте да? я возьму да? давай а, так чего не закрывается -то? прямо желтая подводная лодка ну, рассказывайте наш... сейчас ну смотри не вот этот двор моего детства, вот сознательно, где-то начиная с 6 лет и до, по сути дела, ну почти до армии. Я прожил вот в этом доме, мало что 130 аллов, в том подъезде на четвертом этаже. И это вот здесь как период весь становления всего прошел. То есть вот здесь, где мы стоим, здесь машин же не было ни у кого, это пустые дворы были. Поэтому здесь играли в хоккей на валенках, все время стояли ящики. Здесь был магазин сельхозкооперации, в простонародье назывался сельхознавоз. Значит, всегда были ящики, ящики ставили здесь, тут, и здесь играли в хоккей на валенках. Вот это... Здрасте. Можно, конечно. Да, молодцы, я тут жил всю жизнь, да, вот. А вот эта лестница, это был такой прототип стритбола, потому что играли как бы... Ну, волейбольным мячом в баскетбол так, и там первая или вторая вот дырка нужно было туда попасть ага. то есть туда как бы вместо корзины ну, попадали в туда ничто не изменилось корзины ничего, не Я говорю, здесь можно кино снимать вот только деревья выше стали а так все точно так же да. Да. можно конечно жильцам-то двора -то родного, как нет-то да, соседи, да, соседи да. Да. Кто нас давай. Смотрит, давай, давай, кто нас фотографирует, да? Есть контакт, да? Все. Питя, вы знаете, это, это вот кто? Что это за дядька? Нет? Нет не Взрослый, а кто этот вот? Кто этот человек? Привет! Ну кто он для, для нас, для всех, для, для, для города. рок да. н ролл Держи-ка. Держи-ка, да. да. Знаменитость, гордость. Я житель этого двора. Я, здесь, я говорю, с 6 лет до, до 17 а я вы в здесь жил. Жили? В том подъезде. А на 4-м этаже. 30... Мы 30... тоже на четвертом в том подъезде. 30. Какая у меня? Четвертая квартира. А 35-й. Да? 35 35-й. 35-й Лапин жил. Мы рядом. Как... Сосед был. А здесь был поток а вот... раньше? Вот здесь вот наверху. Наверху, вот здесь не было катка. Я, я его не помню, честно говоря. Катка здесь. Он был все время, каток был вот здесь вот, вот здесь вместо этого здания был как бы огорожен корт, ну тоже как бы техникум принадлежал. Вот с той стороны была детская площадка, там еще что-то, а здесь наверху вон там ставили у гаражей горку, из горки она была накатана вот так вот так, так, так, сюда и вниз, то есть это просто был такой машин-то не да? было. На машин-то не было, пустые. Дворы-то пустые были. А здесь бабушки у нас выращивали. Вот они, кусты-то остались. Вот да, все время было да, крыжовник, крыжовники. Нам все это, конечно, нужно было ободрать. И они нас, конечно, гоняли. А в подъездах, я не знаю, как сейчас. Цветы. А тогда цветы, и были как, как ковры нарисованы. А, вот это, просто это просто вот просто были такие, как будто тут, тут ковры прямо сделаны. А он преподавательский был тоже дом. Вот эти профессорские корпуса, тут жила преподаватель и профессура УПИ, а здесь преподаватели жили строительного техника. А у меня, получается, и дед, и мама Учиться были через здесь. дорогу, да? Учиться через дорогу, в школу, через проходной подъезд 36-ю. Все же подъезды здесь проходные, они все были открыты в свое время, насквозь. И туда. А что там есть там. у вас какая-нибудь живописная лавочка? Не, лавочку мы сейчас найдем. Нет. Лавочку я покажу. Главную. Пойдемте с нами. Пошли сейчас будет нами, концерт. Да, да. А будет концерт? Пошли, да. да. да. А вот да? а, не, вот сюда не к подъезду, вот к этому, к третьему подъезду. Давайте. Да потом-то несете, да. пойдемте. Конечно, тут вот деревья выросли, а так-то там голубятня стояла. Дядя Миша был такой персонаж, голубятник. О, это вообще ураган был вот здесь все подъезды они проходные были и поэтому у нас конечно когда была уже подростковая банда она была совершенно неуловимая пусть нас поймать было невозможно насквозь вот это вот место вот этого не было куста и вот на этих вот, вот на этом бревне вот так вот в ряд вся вся по -то. все мальчики девочки в ряд сидели Гитарку достали, и каждый вечер... вот, и я понял, что их никто не поменял. Они нашими задницами отполированы. Вот они вообще не новые, а аутентичные. И все там, если что-нибудь... Атас, менты, вся, подъезд туда, раз, на ту сторону выскочили. Все а метро. он проходной, да? Они все ага. проходные были, подъезды. Они подъезды проходные, и здесь сумасшедшие подвалы, где сделаны водопровод, в них ходить можно, они как катакомбы. И можно дойти до клуба глухонемых. Достаточно далеко. А это намер... На... намеренно сделано? Ну, они коммуникации идут, они камням обложены, там идут трубы, водопровод, горячая вода, водопровод, uh -huh. но по ним можно ходить. Они сделаны uh -huh. как, ну, делали давно. Они, вот, эти. Гаражи. Гаражи вот они стояли, по этим гаражам бегали. Эти капитальные гаражи при нас начали строить, и зимой из этих гаражей трактором вывозили, ну, выгоняли снег. Вот тут на пустое место. И была гора, такая с двухэтажный дом снега, мы из нее делали крепость огромную. И с тем двором на щитах и мечах до первой крови у нас были прямо. Ну, эти фоники. А если, например, ну... вот сейчас вот в вашем дворе, во дворе вашего детства, кто-нибудь возьмет и захочет замандячить какую-нибудь 12-этажечку. А это, Они это практически сделали, вот садик-то вот этот был, там у садика, вот за домом был детский сад. Нет, ну вот смотрите, заросший двор, вот это вот прямо да. самое то. Вы, вы выйдете протестовать? Выйду. Конечно. Нет, ну, во-первых, я, я присоединюсь к мнению жильцов. То есть, во-первых, я всегда считаю, что вы нужно пойдете спрашивать... пойдете протестовать? Я считаю, что нужно всегда спрашивать тех людей, кто, кто здесь живет. Вот как, как они хотят. Потому что все-таки высшая правда, это высшая справедливость. Это мнение людей, вот кто, кто этим пользуется. То есть, если вы там в Крыму спрашивали, как им жить, как решили люди в Крыму, так пусть и будет. По закону, не по закону, другой вопрос. А во дворе тоже, вот как жители этого двора решат, пусть так и будет. Это, по крайней мере, справедливо. Ну что, здесь? Давай, да, нет, ага. конечно, я, честно говоря... Это из той истории, с чего мы начали. Об этом даже мечтать не мог, что когда-нибудь я на этом же месте снова что-нибудь сыграю. У меня специально по погоде алюминиевая гитара, да? А, сейчас моя ее настроим. Да. Старый двор Храни меня от этих бед Мой старый двор Иди за мной, как прежде След свет. И сколько было У нас лет Не поражение Побед. Эй, улица моя, побудь со мною до утра Эй, улица моя, утро будет, как вчера Да, это странная игра Я буду знать, что ты была. Эй, город мой, дай мне так многого хотеть. Эй, город мой, дай мне гармонии душу греть. И страсть. Женщине гореть С друзьями быть И песни петь Как-то так. <связь> как ощущение? Да. Прямо слез на глазах. <связь> Сентиментально становлюсь. Сентиментально? Да, правда. <связь> О, какая концовка-то получилась. <связь> Мы -то ездим полдня уже. Что? кино закончилось можно конечно да. давайте Фух.